Паки, имей держим колпуску Кисонь. Кис, ну короче, пойдешь ко мне заберу тебя с собой. Кс -кс -кс. Идешь? Иди, заходи. О! Бежит! Ничего себе! Ну иди сюда, иди. Залазь. Залазь. Кисонь, залазь. Иди сюда, киса. Киса. Залазь, мой хороший, почистим тебе глазки. Залазь. Иди сюда. Залазь. Залезешь, что поедешь со мной. Давай, залазь. Поехали. Давай, прыгай. Прыгай. Давай. Вот так вот. Вот мой хороший, давай. Вот такой. Залазь, иди сюда. Такой ты блохастик. Блохастик. Ну, поехали.